всем привет решил сделать обзор на проект Биллиум, где мы сможем зарабатывать копируя сделки других трейдеров при регистрации дается 300 usdc это один к одному к доллару сразу скажу проект выводит с этим все в порядке но минималка на вывод от 300 usdc Проект много времени не занимает. После регистрации вы выбираете трейдера, вкладываете в него 100% там, или свою сумму, например, нажимаете внести. Он начинает торговать, если в плюс, вам начисляются сверху деньги. Если в минус, соответственно, ваш баланс бонусных средств уменьшается и вы ничего не зарабатываете. Я бы вам рекомендовал вот Уровень риска высокий, низкий. Хочу вот с этих трейдеров снять и вложить в них. И вот этот трейдер тоже закончит торговать. То есть выберу три трейдера. Он и вот эти два. И 300 долларов, в общем, по сотке раскидаю на этих трех так как тут нельзя выводить деньги которые вы уже вложили до завершения текущей сессии если трейдер будет торговать в минус с этим ничего поделать нельзя и вы соответственно ничего не заработаете так что вот засекаем текущая сессия 4-12 то есть до 4-12 на этот сайт можно не заходить, делать нечего если только зайти глянуть, как вы работаете, в плюс или в минус и все для того, чтобы вывести деньги нужно будет пройти верификацию я прошел сразу, аккаунт у меня вот верифицирован заполнил данные, загрузил скан паспорта буквально через пару минут происходит автопроверка и аккаунт верифит вот здесь профиль там же в профиле нужно будет привязать мобильный телефон. Вводите номер, нажимаете кнопку, вам поступает входящий звонок. Последние 4 цифры этого номера вводите вместо кода. Вам аккаунт верифицирует. У вас здесь 300 USDC. И вы на свое усмотрение вкладываете в трейдеров. Смотрите когда завершается сессия у них и забывайте про этот сайт при желании приглашайте друзей они будут торговать плюсовая торговля вам будет капать на баланс деньги которые вы сможете вывести сразу они не влияют на ваш основной баланс то есть реферальный счет идет отдельно заработали Пусть даже 2 доллара. Можете их вывести. Вот здесь торговать. Выбирайте пару. Ну вот у меня выбран. USDC. TRX. Вам будет капать в этой валюте. Вы выбираете трон. Покупаете его. Дальше. Здесь. Жмете вывести. Ну и приступайте к заказу выплаты. В троне минималка. Сейчас, секунду. Вот информация. Где-то я видел 15 трон. Минималка. И комиссия 10, что ли. Да, комиссия сети 10, минималка 15. Сюда вводите адрес кошелька и нажимайте вывод. Я запрашиваю вывод на биржу и бит Я уже проверял выплату. Мне ее отклонили и объяснили, что нужно торговать, в общем, выводить сумму больше бонусных средств. А это 600 плюс долларов, когда будет на балансе. Вы выводите там 301 USDC на вывод, а 300 USDC остается для продолжения заработка. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Проект много времени не занимает. Раз в день заходите проверяйте как у вас тут идет торговля отмечайте трейдеров куда нибудь там на бумагу записывайте как он торговал в плюс минус и в дальнейшем уже по своему анализу либо выбирайте других или бы доверяйте ему уже большую сумму вот один трейдер мне два процента в скором времени Появится здесь на балансе. Плюс. Ну и соответственно тут. Ссылка у меня будет в телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.